Содержание образования, которое сегодня не может оставаться на месте и за которым мы должны, так сказать, успевать, система должна успеть. А во-вторых, это новые технологии, которые входят в жизнь постоянно, ну вот уже угнавшаяся цифровизация образования, цифровые технологии собственно в подготовке педагогических кадров.